Я так давно искал работу, а предложений нужных нет. Гляжу на почте предложения. Работа дома, в интернет. Звоню. Олег, вы мне писали, что за работа в интернет? На том конце «Привет», писали. Счастливым хочешь быть или нет? А, сетевой. Достали, монстры, МЛМ. Куда ни глянь, кругом лишь сети. Я из-за вас не пью, не ем. Достали ваши объявления. Куда ни глянь, везде они. Вы пирамида, секта, племя. И лохотрон ваш дивиденд. Короче, нет и только нет. Так год прошел, второй и третий. Зарплаты нужный нет и нет. На почте предложений кучи. И все, работа в интернет. Но наконец свершилось. Есть справедливость в этой жизни. Проблемам всем наперекор пришел запрос. Ждем. Приезжайте, вас берем, официант, в гостиный двор, Москва, работа, сороковник, дорога, съем, жилья, обед, двадцатник чисто остается, ну а другой работы нет. А тут, в июне, шеф московский тревогу объявил нам всем. Вперед, ребята, руки в ноги, банкет намечен, МЛМ. «Как так? У секты шабаш, гостиный двор ведь для крутых!» Ну а когда все сам увидел, так словно получил поддых. Из вереницы лимузинов выходят дамы, господа, во френчах и вечерних платьях, ох, нифига, вот это да! Для них поют, танцуют звезды, им премии дают, их бесконечно поздравляют, все веселятся, вина пьют. И тут я чуть не подавился – Конфетой со стола стащил. Смотрю, на подиум не верю, напряг глаза, что было сил. Олег с женой, красивый, важный, речь очень складно говорит. А рядом с ним актер известный, с улыбкой милую стоит. По окончанию банкета задала Олегу я вопрос. «Скажи, работы в интернете? Ты до таких вершин дорос». И он ответил. «Да, братишка, три крайних года я пахал пока ты лежа на диване работу нужную искал Прикинь тогда б на предложение работать в интернет пришел а ты пошел своей дорогой к чему стремился то нашел тут шеф меня окликнул строго визжал кричал как страшный зверь за ту несчастную конфету мне пальцем показал на дверь и вот стою я за порогом в руках копеечный расчет Опять уперся в землю рогом и все эти года не в счет. Я вытру слезы, стисну зубы, откину ворохи проблем. Олег, ребята, выручайте, хочу работать в МЛм.